Всем привет! Сегодня расскажу про крутые леггинсы для йоги и фитнеса. Это отличные качественные леггинсы с высокой талией. Вы сможете комфортно заниматься в них йогой, фитнесом или бегом. Они отлично тянутся, хорошо облегают, при этом совсем не просвечивают. Леггинсы пришли в специальном пакете из фирменной этикеты. Упаковано все аккуратно, посторонний запах отсутствует. Сзади на поясе вы найдете лейбл производителя. Производство фабричное, поэтому сделано все очень аккуратно и качественно. Огромным плюсом этих спортивных штанов является то, что они имеют плотную структуру, которая не просвечивает даже при натяжении. Небольшие отверстия на ногах и щитолотках служат как декоративным элементом, так и дополнительной вентиляцией. Штанишки дышащие и влагопрадящие. Заниматься в этих леггинсах действительно очень комфортно. На свои параметры я брала самый маленький размер, подошло все идеально. Благодаря высокой талии они не сползают и не съезжают, держатся отлично. Очень хорошее качество, прекрасно садятся, вытягивают и подтягивают фигуру. Внутри вы найдете ярлычок, на котором указан размер и вся необходимая информация по уходу. Леггинсы отлично подойдут для занятия спортом и активного отдыха. Рекомендую!